Всем привет, дорогие друзья, дорогие любители киберспорта и в целом футбола. В эфире программа FIFA прогноз, самая точная программа на отечественном телевидении. И сегодня, как обычно ее ведут, я Игорь Белоногов и Роман Полинсков. Ром, привет. Здорово, Игорь. Сегодня мы с берегов Германии, да? С берегов Германии? Ну, по ну, Отсылка допустим. к Белорусскому морю, перелетаем в Испанию, в э, мадридское дерби. Реал Мадрид против Атлетика Мадрид, 13-й тур ла Лиги Довольно-таки интересный матч, зная то, что Реал со съедат у нас второй. Вилья Реал, по-моему, третий. Да. Сейчас идет Реал только четвертый. Сколько Реалов там? Очень много. А Атлетика Мадрид идет первым. По коэффициентам. До матча я уже посмотрел, и знаешь. Удивляет то, что на четвертую команду э, чемпионата, на Реал Мадрид, все-таки больше э, коэффициент такой, то, что ставка может зайти. 2.46 на Реал ставит x ставка, Винлайн 2.43, Фон 2.55. А вот с Атлетика Мадрид это уже тебе предоставлю, Там еще ничью тогда захватить, потому что угу. там очень близко это. Да, вот на Атлетика, да, действительно, не верят почему-то в них букмекер, Вот 1 ставка дает 3.17. 3.11 дает винлайн и вот 2.85 фонбет как-то они вот, что-то знают такого. Вот. А на ничу плюс-минус везде коэффициент одинаковый. 3.28, 3.32 и. 3-20. Ну вот да, почему-то Реал-фаворит, может, какая-то серия там удач, супер удачная или они после Лиги две, Чемпионов. Две, две, две победы подряд у них сейчас есть. Ну и плюс, наверное, еще Лига Чемпионов. Но, то, да. что они с четвертого места на первое смогли перебраться. И то, что Эдена Азара не будет в этом матче, то, что Мартина и Эдегор не будет в этом матче. Эдегор, конечно, жалко, хороший вроде бы был футболист. Там здоровья всем ребятам, которые не играют в матче. А вот то, что Азара не будет, это, наверное, счастье для всех. Мадридских болельщиков и для Атлетика, и для Реала. Тазар, а по-моему, не в форме уже второй год, так что... Ну, смотря, что в как, есть... смотря в какой форме, в такой, как я в форме, или в такой, как ты в форме? Ну... <с> <с> ну, в общем, как бы, от того, что нет Азара, я думаю, все уже привыкли, что от него ничего не, не ждут уже. Второй ну, сезон, сезон много, ничего не Многие клучит. до сих пор думают, что он в Челси играет. А, ну, даже так вот. Ну, М -м. тем более. Ладно, тринадцатый тур, Ла Лига, Реал-Мадрид, Атлетика-Мадрид, понеслась. Ну что, понеслась Лалига Поляс Модрич был с мячом уже без него. Ну и атлетика, давай оформлять чемпионство в этом году. Так, лежи же Атлетика надо, вот сверхзащита, чтобы голов побольше задевать. Работает ли эта тактика сегодня или не работает, да? Но, Или атлетик, может это только на Бундеслигу распространять. Атлетик так 10 лет, по-моему, последний играет, ставит на сверхзащитный и потом начинает головы забиваться. Опа, так куртуа, что... вот это сейф. Вот это сейф от того, что мяч ушел бы на угловой. Так, как-то у нас пока это защита преобладает. Причем я играю на сбалансированным. заметь. Так, так, так, так, так, так. Ну, пора бы уже. 17-я минута матча. Бензима, прорыв, удар! Оу. А что а облак делать? Можно было просто в руки забрать. Не туда, я опоздавал. Да, вторая попытка, Модрич на Родрига, Родриго на Бензима, Бензима, заходим в штрафную, бьем поворотом. Слушай, да. для, для сверхзащитного у тебя, у меня точнее, много атак вот позволяю своей штрафной, мне это не нравится. Ну, что то как-то да. Сережа Рамос, умеешь же угловые пробивать. Не только ж красный получать тебе каждый раз. Так, так, так, так, свободная зона, отлично, удар поворотом, Поверили. и это 1-0, это 1-0, Реал Мадрид впереди, Карим Бензимас забивает первый гол на 24-й минуте, помечаем. Так, ну, сферозащитный вообще не сработал. <мирает> Что ж такое? А, фола нет, я понял. А мы судью включили, или может у нас этот режим без правил стоит? Что-то постоянно, Пола нет, пола нет, пола нет. Из таких стандартов мы только, по-моему, угловой пробивали. Ой-ой-ой. Вот вот, и... Лосамах. Терял бы нас точнее. Первый раз в атаке оказался. Так, немножко. Ой, ой, ой. ой. Техники есть. Ох. Ну да, неплохо, неплохо. Один-один. Коки. Коки. Второй себе сразу организовать, чтобы поспокойно было. И вот так. А Ай-яй-яй. Такое ощущение, что Куртуа хотел у своего же отобрать мяч. Ну, меня тоже игровое время с мячом надо. Он лично что-то. Ну, ну, придумай что-нибудь. О, фол. Нет, все-таки судья включен, нормально. Так. Так, секретная техника. Не, выше, выше, выше. Возьми. Ладно, Вау. я понял, Луис. Заметил, да, стадион, как, как преобразился? Да. Убрали верхние ярусы. Рядом многоэтажку поставили. Слушай, Мадрид преображается, это радует. Ну, не зря Варламов туда катается, да? Да. Первый тайм подошел к концу. Так, счет у нас 1-1 пока что. Ну, это более чем реалистично, да, по так. моментам то же самое, по ударам створа то же самое, по владению также. Ну, вот это нереалистично, конечно, немножечко, Атлетика 55% владения, вот, ну а в остальном, да, игра, в общем-то, равная, точность пасов одинаковая, да, идентичная статистика, ну что ж, Пошли принципе... смотреть второй тайм. Да. Ну-ка, вниз на Венисиуса, Венисиус, давай. Проходи. Ага, вот так. Посед сюда. Удар сразу же сходу. 2-1. Есть. Кто это у нас? Это Венсиус, если. Не, Винисиус отдавал. А, тогда Минди. Да. Да. Минди делает счет 2-1 в этом матче. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Так. Так, да, так. Играть. Есть. Так, вот зона. И вот сюда. Да, есть! Вау! 2-2! Так, Луис Суарес. Отличается. В целом реал он привык забивать. Ему это очень-очень нравится, так что. Так, новь ничья у нас. Ну, может быть. Да, все-таки. Караска не делает. Так, у тебя стоит защитный, значит, я сверхатакующий ставлю. 3-2. Пока... Вы что, идиоты, ребят, нет? Так, ну вот, чувствуется, да, конечно, сверхатакующий. Поли... Да, молодец, доиграл все-таки. Сверхатакующий у тебя защита начала играть нормально. И можно вот тоже в атаке завершить. Рама, Сережа, в подкате, ну, убей его. Не туда. Уничтожай. Так, ну сейчас уже свисток, по идее, должен да. быть, да. Что? Свисток, и первые в Лиге выигрывают и простаются на первом месте. В целом все по делу. Да, 3-2 у нас встреча завершается. Давай смотреть на статистику. По ударам 7-8, по ударам створ 5-6, по владению 60%. Ну, как-то для Атлетика, как ты говоришь, это Многовато. не, не особо-то. Вот если наоборот, то тогда да. По нарушениям 0-3. Вообще пользу нет, Реала вообще не Атлетика ни разу. Сережа Рамос тоже не отметился, красные карточки по нулям. Ну, в целом смотри, счет вполне Реально. реальный, да. С нынешней формы Реала то, что вдобав... вдобавок и до горы Азары нет. Да, вот этих стержней команды. Конечно. Вот нюансы статистики, да, тут немножечко это врет, но в целом, в целом, вот наш прогноз, дорогие друзья, 3-2 победит э, мадридский атлетик. Итак, на ну в очередном дерби Мадрида победу одерживает Атлетика на этот раз. В прошлые разы, по-моему, там Реал постоянно да. доминировал. Да. Насколько это реально правдиво, то, что в субботу это у нас так сбудется? Ну, смотри, мы уже с тобой говорили, Атлетика на первом месте, Реал на, на четвертом. На четвертом то есть... Разница в 6 очков. 6 наверное. очков, то есть, окей, у Реала есть какая-то удачная серия, и они её придерживаются, да, у них есть удачная серия, но Атлетика умеет прекрасно сушить игру, и против Реала играть очень просто. Поэтому такой исход, ну, мне кажется, вполне вероятен. Ну ты бы сколько зарядил на такой исход? Денеж? Да, сколько не жалко. Ну, хату. Хату ставим обычно, меньше. Ну да. Где ты сегодня живешь? Завтра узнаем, где живу. Игорь Белоногов, Роман Полинсков, для вас вели эту программу. Как всегда, самые честные, самые точные прогнозы только здесь, в FIFA прогнозе. И увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.